Сайт называется «Здоровье не купишь» или «ShopAurora.com». На нем вы можете заказать всю продукцию компании «Аврора». Это сайт независимого дистрибьютора, это не сайт компании «Аврора», но цены там точно такие же, как на центральном сайте. Заказать можно из любой точки мира и получить по месту жительства. Как это сделать? На сайте заходим в раздел «Продукты» и выбираем любой продукт, который хотим заказать. Здесь мы видим цены. Цены мы видим в евро если мы живем не в германии а в россии вот здесь вот есть ваша страна выбираете страну любую например э казахстан и цены у вас будут в той валюте в, которой, в страны, той страны в которой вы живете в российских рублях коралл стоит 900 рублей сравниваем с теми ценами которые мы видели в других магазинах получаем удовольствие и как заказать? Вот здесь вот есть, можно добавить в корзину здесь, или можно посмотреть, нажав на коралл, что это такое, почитать здесь более подробно и добавить в корзину. Дальше добавляем в корзину те продукты, которые мы э, выберем на сайте. И еще, какие хотим. Для того, чтобы получить продукцию, переходим в корзину, просмотр корзины. У нас в корзине один коралл. Оформить заказ. Здесь заполняем имя, фамилию, все, что необходимо. Эти поля, их немного, заполнить очень быстро можно. И подтвердить заказ. Заказ не будет действителен, пока вы не заплатили за него. Так что ничего страшного, если вы закажете, а потом передумаете. Отменять заказ не надо, он отменится самостоятельно через э, неделю, если вы его не оплатите. А дальше менеджер свяжется с вами и пришлет вам счет, если вы живете в Европе и вы получите свой заказ по почте. Или если вы живете в России или в другой какой-то стране, скорее всего вам пришлет координаты менеджера, с которым вы можете связаться и получить заказ по месту вашего жительства. Что здесь еще есть важного на сайте? Вы можете задать вопрос менеджеру напрямую, вот здесь нажав «Задать вопрос». И любой менеджер вам ответит, который будет на связи в это время. Если вам нужно получить консультацию, вы можете всегда связаться с менеджерами напрямую, если вы зайдете в раздел «Контакты». Вот здесь. Здесь есть Германия, Казахстан, Украина, Россия. В какой стране вы живете, можете связаться с этим менеджером, и он вам даст консультацию по поводу применения любой продукции, которую вы найдете на сайте. Потому что на сайте продукции много. Продукция для здоровья требует консультаций. И если на сайте есть менеджеры, это всегда большой плюс для человека, который хочет использовать эту продукцию. По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Что еще есть важного на сайте, есть раздел акции. Акции есть. 1 плюс 1, 1 плюс А, 1 2 плюс А, 3 плюс А. Здесь вы можете взять продукцию по акции немножко дешевле. То есть... Один, два, три продукта по нормальной цене, четвертый продукт, буква А, дает возможность взять со скидкой 80%. Если вы решили что-то заказать, и этот продукт есть в акциях, например, вы зашли в 3 плюс А, то гораздо выгоднее бывает заказать по акции. Коралл по акции стоит 54 евро, а самостоятельно, если вы покупаете один раз один коралл, вы покупаете его за 16-20. В любом случае, на 4 месяца, если вы все равно берете коралл или на семью, выгоднее брать по акции. На что еще можно обратить внимание на этом сайте? Это детокс-марафон. Это для тех людей, которые хотят пройти очистку организма, но сами по какой-то причине либо не могут, либо боятся пройти, и хотели бы пройти в группе под присмотром специалистов. Переходим в детокс-марафон. Здесь можно почитать все почитать о специалистах, которые вас будут сопровождать, добавиться в группу. Для того, чтобы добавиться в группу по детокс-марафону, прочитать правила, заполнить анкету, и можно пройти детокс-марафон в группе. Очистка организма бывает дает осложнение, очистка не всегда бывает комфортной. В группе вы, кроме поддержки от людей, которые чистятся так же, как и вы, можете получить еще совет в нужную минуту от нужного человека, что конкретно нужно делать в этой ситуации. Заказывайте продукцию компании «Аврора», пользуйтесь услугами консультантов и будьте здоровы с компанией «Аврора».